Игей, пассажиры канала Немиркин. Хотите узнать несколько тонких советов и хитростей, которые помогут вам казаться более привлекательным? Иногда самые странные вещи могут привлечь нас к кому-то, и есть довольно много привычек, которые могут заставить кого-то обратить на вас внимание. Вот пять простых привычек, которые мгновенно сделают вас более привлекательным. Первое. Покажите свою андрогинную сторону. Исследование 1983 года, опубликованное в журнале Administrative Science Quarterly, показало, что те, кто обладает сочетанием женских и мужских качеств, воспринимаются испытуемыми как более привлекательные. В исследовании говорится, что результаты показали, андрогинные люди благоприятно воспринимаются по связанным с полом измерениям, инструментальности и выразительности и проявляют нейтральные желательные черты. Они считались лучше приспособленными, более симпатичными и имели преимущество в профессиональной сфере по сравнению с маскулинными и фемининными людьми. Энциклопедия «Британика» объясняет, что в психологии андрогенность относится к людям с сильными чертами личности, ассоциирующимися с обоими полами, сочетающими в себе жесткость и мягкость, напористость и заботливое поведение в зависимости от ситуации. Поэтому любые андрогенные черты, особенности или стили могут быть полезны, когда вы идете на свидание со своим избранником. Второе. Первое время будьте рядом со своей группой друзей. Слышали когда-нибудь об эффекте группы поддержки? Это когда люди воспринимают других людей как более привлекательных, когда они находятся в группе. Исследование 2013 года, опубликованное в журнале Psychological Science, проверило эту теорию и результаты подтвердили эффект группы поддержки. Авторы утверждают, индивидуальные лица будут казаться более привлекательными, когда они представлены в группе, потому что они будут более похожи на среднее лицо группы, которое более привлекательно, чем индивидуальные лица членов группы. Мы проверили эту гипотезу в пяти экспериментах, в которых испытуемые оценивали привлекательность лиц, представленных либо в одиночку, либо в группе с лицами того же пола. Наши результаты соответствовали эффекту группы поддержки. Так что если вы находитесь на вечеринке, возможно хорошей идеей будет сначала привлечь внимание вашего избранника, когда вы находитесь с группой друзей. Затем, когда вы останетесь одни, дайте им понять, что вы подходите, демонстрируя открытый язык тела, улыбку и кокетливые взгляды. Номер три. Работайте над своим эмоциональным интеллектом. Одна из привычек, над которой вы можете работать – улучшение вашего эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект – это умение общаться и эффективно управлять своими эмоциями. Эмоционально-интеллектуальным людям часто легче понять свои эмоции и обдумать их, прежде чем просто действовать в соответствии с инстинктом или привычкой. Они берут паузу, прежде чем резко отреагировать на внезапно возникшую эмоцию или чувство во время жаркой дискуссии или напряженного разговора. Они также спокойно и продуктивно размышляют о своих чувствах. Это помогает им принимать здравые решения и лучше общаться с окружающими и с самими собой. Это поможет вам казаться более уверенным, менее неуверенным и менее оборонительным, что может быть очень привлекательным для других. Возьмите за правило больше размышлять, делать паузы и думать, прежде чем отвечать или реагировать на свои эмоции. Это не только будет привлекательным качеством для других, но и поможет вам в долгосрочной эмоциональной перспективе. Номер четыре. Слушайте с намерением действительно понять другого человека. Как часто вы действительно слушаете то, что говорит другой человек, с намерением понять его? Может быть, вы просто ждете своей очереди, чтобы снова заговорить? Сертифицированный лайф-коуч по позитивной психологии Карен Остин в своей статье в журнале Psychology Today рассказала, что, согласно исследованиям, только около 10% из нас слушают эффективно. Она также объясняет, что активное слушание – это важный навык и один из лучших способов установить контакт с другим человеком. Хорошая новость заключается в том, что этот навык можно улучшить, приложив некоторые усилия. Следует также отметить, что между умением слышать и умением слушать существует четкая разница. Слушание – это психологический акт. Слушание подразумевает вашу способность раскрывать смысл слов и тишины между ними. Подумайте об этом. Вас бы больше привлек тот, кто понял вас и дал вам высказаться, или тот, кто сосредоточился только на своих соображениях. Не заботьтесь о том, чтобы понять или вдумчиво ответить на ваши. Это не значит, что вам нужен человек, который только слушает и никогда не имеет собственного мнения. Помните, что вы тоже должны их слушать. Вдумчивое и активное слушание – это то, что можно практиковать, привычка, которую можно сформировать, и она очень привлекательна. И номер пять – часто представляйтесь и разговаривайте с кем-то новым. Как часто вы подходите к кому-то, кто вас заинтриговал? Пытаетесь ли вы познакомиться с новыми людьми на вечеринке у друзей или сторонитесь этого? Уверенность в себе, а иногда и смелость подойти к кому-то новому – это то, чем часто восхищается. Чем чаще вы выходите из своей зоны комфорта и представляетесь новым людям, завязываете разговоры с теми, кто вам кажется интересным, тем больше вы привыкаете к этому. Тогда вы, возможно, станете немного увереннее в своем подходе к знакомству с новыми людьми. Вы можете не только завести нового друга, но и показаться им более уверенным и привлекательным благодаря своей смелости, если они не против, чтобы вы продолжали общаться и с ними. Подходя к кому-либо и не боясь завязать с ним новый разговор, вы не только выглядите уверенным в себе, но и со временем можете начать повышать свою уверенность и комфорт в общении с новыми людьми. Поэтому возьмите за правило разговаривать с теми, с кем вы хотите поговорить. Возможно, они сочтут вашу уверенность достойной восхищения или привлекательной.